Поехали в третий раз. Не торопись, сами придут, а ты трудись. Пусть позовут, лучше молись. Не суетись, пусть тебе д, поберегись. Все ли? Всеми ли? Что знаешь ты о нем? Ночью, когда страх приходит в дом. Почему он в тело проникает, резонирует? Видать, он знает, что еще в раю змея прокусила сердце у тебя. Вот поэтому и мне не спится, он внутри меня. И не изжится, крутит вертит сны, что бьет, что Что же делать? Мы соединены. Остается только полюбить, не потворствовать, а тихо, мирно жить, да простит нам общие вины. У меня нет никого, кроме Бога одного И его святых друзей в святой горнице моей У двери расставлю стражей, снаряжу гонцов с поклажей Возвращайтесь поскорее от заморских королей Предстоит нам путь неблизкий Молвят, кланяются низко Исчезают вглубь вещей, мне неведомых путей Но гонцам я доверяю, потому что точно знаю Словом, все сотворено Сам сижу, гляжу в окно и а как будто вспоминаю Старину родного края Радость скошенных лугов Золотистый смех богов Вдруг камин мой полыхает Мое сердце согревает Домой да верный часовой охраняет мой покой Мой домой А я чей? Божий Это мне всего дороже Значит, кто бы не тревожил В этой сумрачной стране тронный зал прибудет тот же С тем же стягом на стене Лошадиные силы. Семь миллиардов лошадиных сил зашоренных, как ты просил. Мы гоним в темную, без брой и удил. Одних на бойню, остальных в погоню сильных для кобыл. Это все общее ристалище. Все как у них без предистала только все в провалище. Тут места много, чтобы никто друг друга не бесил. Да что там рай? Разве у Бога много лошадиных сил? Каждый ли держит живой уголок? Каждый ли молится на образок? Люди, держитесь, стойте. Февраль уже на повороте. Кому тишина даром доставалась? Не наша война, увы, к нам перебралась. И масло в огонь любой спроси подбросил. Тем лучше для всех, никто личного не спросит. Каждый свою приближает весну, Снова в строю мы отходим ко сну. Я допою только наполовину, что с нетерпением общую картину. Можно бы еще что-нибудь? Я устал.